Здравствуйте! Нет, нет, на себя. Почему? Ну почему на Потому что. Я всегда в начале, теперь ты в начале. Ну давай! Ну ты чё опять на меня? Давай! У нас <смех> вот влог опять вот новый. Короче, нам приспичило, в тот момент, когда у нас сломалась машина в очередной раз, нам приспичила такая идея в голову. <смех> закупиться продуктами. Прям по максимуму затариться, чтобы на чего-то на меня... На попадаешь. что? Я думаю, что ты скажешь просто. Затариться по максимуму продуктами, вещами какими-то, чтобы постепенно покупать их по мере... Это и... очень странная метода, которая пришла мне в голову да, из я интернета. Просто, давай, это вот ты, ты же я придумала эту систему? И, и ты давай я не хочу ее Я просто... ее не придумала, я ее увидела, я ее слезала. Вот. Короче, мы сейчас придем в магазин, снимаем влог, закупаем гору, гору, гору вообще большую-большую всего всякой всячины. Проблема в том, что это придется делать без машины. Да, вот И в этом прикол весь. Почему нам не думалось об этой штуке, когда у нас была машина? Потому что когда нужно мы было могли очень много приехать, денег. Приехать, загрузиться и приехать домой, вывалить все. Вот Потому это. что нужно было очень много денег на осуществление этой методы. А -а, Она вот. разбогатела да? Короче, что у нас сейчас по плану? Мы сейчас собираемся, одеваемся, шлепаем. мы с Максюхой гулять, а Лёша пойдёт в магазин автозапчастей за деталькой, да. пешком, опять. Тащить 15-20 килограммовую железку домой. Ну может быть на такси, то есть если она максимально тяжелая, поедет на такси, тут идти и вообще на самом деле ну метров 600 от магазина, типа. Короче, мы идем гулять, Лёша идёт за деталькой, Потом как-то кооперируемся снова вместе. И у нас по планам сегодня сделать самый масштабный закуп продуктов, который вообще у нас за всю нашу совместную жизнь был. Яна, мы когда жили на Кудиновском шоссе... Мы тогда как делали? Нам приходила зарплата, потому что Леша работал один. Мы жили далеко от большого продуктового магазина. То есть там есть маленькие магнитики были, еще что-то. Ну, то есть большого гипермаркета не было. Мы ездили, закупали на месяц. И все, и видели, все домой на такси. В следующий раз ехали опять, когда приходила зарплата, вот так вот делали, потому что больших магазинов нет. А сейчас вот у нас будет. Сам Покажи маленький красоту, которую ты вчера. На, да. на, на, на. Это не вчера было. Был вчера. вчера. Мы продолжаем украшать квартиру к Новому году. Я и очень. Сашка позавчера купила вот это живое, да. настоящее. Мы вот повесили вот такую штуку. Банку купила вот эту. Это в смысле банку? Блин, это база. Короче, я всегда думала, что живой стоит дорого, не знаю почему. Я, короче, шлепаю, такая шлепаю фикс прайс, потому что мне нужны были контейнеры, потом тоже покажу, какие, капец как хотела. Пошла, короче, я в магнит. Прихожу, там стоит искусственные веники, вот такие веники, вот такие веники искусственные, и искусственная елочка типа кипарисика, что-то такое. Все, соображу. Увидела, такая, Нет. «Хочу». Да, да, я хотела всегда. И, короче, смотрю, ветки стоят по 600 рублей. Ну, то есть, такой же вот, вот это вот, только искусственный 600 рублей. Елочка, по-моему, была 500. Ну, не суть. Я такая, блин. А выходя из этого магнита, там стоит а, пацан, который продает живое. Ну, то есть, типа, там елки большие, сосны лежат, маленькие елочки, вот такие вот живые. То есть, там, видимо, верхушку обрубили и в деревяшку воткнули. И вот эти вот веники. Думаю, блин. Ну, вот убьет меня, Леша, но типа даже пятиху я за это дурацкий виник отдам и принесу его домой. И, короче, я к нему подхожу, он такой, а 150 рублей. И такая блин! и грех не взять И я такая, нифига себе. И мы повесили он гирлянда. Выключи свет, покажи, как она светит. не получится сейчас красиво, потому что в квартире светло. Короче, она светится. Вот. Да. Дай красивую фотографию из инстаграма, пожалуйста. Подписывайтесь на наш инстаграм, так гораздо все быстрее выходит. Да, ну вот. как быстрее, я туда не выкладываю нифига. Ну. ну позавчера вам вот показали вот это. Вот. И короче, блин, 150 рублей за такую красоту. Леша вообще ничего не чувствует, а да я... Ну вот отсюда вот чувство, а дальше уже оно не пахнет. Но не знаю. Вот. Решили не в песок, решили в воду, загуглили как надо, и сделали вот такую красоту. Если достать хотя бы до Нового года неделю, было бы просто потом потом еще. И два несчастных мандарина валяются. Да, надо еще... Мандари... Это в планах просто купить мандарины сюда, это остатки подъеденные. Вот, так что все, собираемся гоним. Максюха давно хотел на Советскую. У нас на улице теплые, не вообще, кошмарная. кошмарные. Да? температуру перед Новым Годом. Да. Это то, еще... это то, к чему мы стремились. Да. Представляю, что нам предстоит вообще. 4-5 входа в магазин. <с не с надорваться. Надо Максим, ты рад, что мы сейчас будем ходить туда-сюда, в магазины и обратно? Он еще пока просто не представил. После первого раза я устал. Хочу. ходю. Вот, на вот такой. Сейчас пойдем. Покажи вкратце. Дай мне телефон мой. дай. И теперь еще разок у меня. Вот это все надо там купить. Да. Сын, ну Уська красота, Уська. Мне кажется, ему идет голубой цвет, поэтому у нас дофига чего голубого и синего. Ну красиво уже. Мне очень когда в ближайке, покажи его в ближай, когда он голубоглажит, это же вообще красота. На улице так приятно, да хорошо. Да? У меня прям лужи такие, офигеть. Нет, прям, дождь прям вообще не холодно. Классно. У нас в марте обычно, так. мы заметили такую прям тенденцию, Максим, ходить вперед, чтобы мы тебя не теряли Заметили тенденцию, что с каждым годом все теплее и теплее да. Это не может не радовать, потому что когда это для нас типа было нормально Максим родился, я помню зимой, я не хотела идти гулять Было минус 21, 19, мы посмотрели видео с прошлого нового года как раз где-то примерно в этот же диапазон уже неделю до праздников Ну поехали в небо. Я говорю, на улице минус 18. О, тепло. Сегодня хорошо, да. а минус 18. А сейчас у нас, ну, вот самый максимум сколько был Минус 11. Один или два дня. Все. Да. А сейчас плюс везде. прям классно хорошо. Вообще не было бы вот тут снега. Было бы коричнево так, земелично. Зим... Было бы классно. На следующей плюс два. Несколько дней подряд. Это классно. Там будет, конечно, промежуток с минусовой температурой, но все равно, не минус 30. Еще в этом году самое стрёмное, вот что было, и я не помню вообще такого очень давно, шел ледяной дождь. Я показывала в прошлом ролике, где машина, тут зеркало, допустим, мое, которое около моего переднего сидения, там вот такой нарост льда просто, там uh -huh. сантиметра три. туда а мы вот туда Потому гулять мы на советскую слава папа да. в да, да, да. магазин поцелуй а я как раз покажу где я купила елки сразу я в лесовняк да вот как раз я говорила что я была в магните вот он а елочки вот тут стоят и вот я спустилась и захотелось мне купить там красивее. Там их так много, там много А었는데. веточек длинных, красивых. прям. А -а -а. Там бутылка кефира. Бутылка кефира? Вот, так что там очень-очень много красоты. А мы шлепаем вон туда. Вон там красивая елка. Мы очень сильно хотим с ней сфоткаться вечером, когда она будет гореть. Очень классно выглядит. Да? Шлепаем? Попу только не отбей. Живая? Или так не надо лучше? <смех> Понравится, но ну, иди, еще раз, Нашли там бабушку? Она сама вяжет и продает мочалки. Мы у нее уже покупали. Но там сейчас такие по дизайнам, конечно, не очень. То есть мы брали однотонные бежевые. Короче, она там продает. Я позвонила маме, она сказала, что им нужны мочалки. Поэтому сейчас Леша придет у нее только наличкой. Вот, и купим у нее две мочалки еще. Мы, взяли, мы брали когда себе, мы брали Максиму, круглую такую маленькую, и нам я взяла белую. Ну, как-то, чтобы они так нормально выглядели <laughs> под ремонт. Не, не типа, что там стены бежевые, мочалка зеленая. А сейчас там особо выбирать не из чего, маме. Вообще, мне кажется, все равно, какого она цвета. Вот возьмем им две мочалки. Потому что в магазинах, во-первых, они а, дороже, у нее они стоят по 150 рублей. Во-вторых, она просто сама вяжет, стоит здесь мучиться на морозе, поэтому вот. Да? Максюхин. В домике? Там, мне кажется, качель освободилась. Пойдешь на качель? Да я видел. Давай, скатывайся с горки, погнали на качель обратно. Котово, Давай. <смех> <смех> ты жук! А вот так ты не сможешь! <смех> а если бы? Ну, ты упадешь Ты ч? Что, сильно раскатываю Нет. Эй, каешь что ли Нет. да все огадайся леша короче уже сходил в магазин купил детальку она на 4000 аж дешевле стоит чем то что мы планировали нашли в интернете это прекрасно он уже тащит ее домой и все идет к нам и забирает нас ура максюха просто лежит вообще ничего делать не хочет ни на горку, никуда, не полазь, просто полежать. Ленище, ты! Бешеная тарашка. Все, готов. Принес довольный рад. радостный. Какой дурный у него вообще, как на меня на дураках смотрели все. Да? А я иду такой, как в чингачпух. Держи. ты меня руки одубели. Вообще. Мы выдвинулись в магазин. Маринюш слева как много. Тут вообще, тут каждый год такая атмосфера новогодняя. Все время столько-столько много елок. И сейчас Сашка задалась вопросом. Ночью где они лежат? Кто их охраняет? Мне кажется, по-любому были такие ситуации, которые ты тырили отсюда. Кто Кто там вот сзади мы не мы, если бы не зашли в какой-то левый магазин, который нам не нужен. Вот. И сейчас по любому что-нибудь купим мы здесь. Много привезли. Нам нужны подсвечники. Они свечки. на кассе были. Пошли так. посмотрим и пройдем. Так, Сашка купила подсвечник, но свечек нет, поэтому мы зашли, купили свечки. А еще у нас пригорела одна гирлянда на елке, поэтому вот. 10 рублей нет. Я говорю, мы не мы. Ну вот, мы по итогу все будем дома показывать, потому что сейчас. Будет бешеная Там свечки. Халявная Что? телега. У розетка жарко. Раздеваемся и бежим. за первой ходкой, да? Мне цена не понравилась. Вообще не Все, покажем дома. Мы в ОК пришли, но помимо этого зашли в магазин ручных игрушек. Нет, это они приехали с выставкой сюда. Это не магазин. Они простояли здесь несколько дней, привезли то, что они сами делают, ручной работы. Ага. Сегодня последний день. Купили бабушке Кате ежика, который похож на Эллиса, натуральный. На И вот это тоже ручная работа. -а -а -а. Вот этому человеку. Вот этому -а -а -а. Сиди, смотри, смотри. сиди, смотри Обалденно. Вообще классно. Дома покажем. У -у -у. И в подарок за то, что мы купили. Куда ты говоришь? Сиди, смотри. <клышленный> И в подарок за то, что мы купили ежа, похожего на Элвиса, который понравился всем, его много, на самом деле, кто хотел, видимо, купить, но мы его забрали для бабушки. Максиму подарили в подарок из фористоля браслетик. И как обычно, и сделали комплимент. Это я вот, и я его это... Да, ты выбрал. И его прекраснейшим глазом. Какое глазостое существо. Мне кажется, нам да? надо оформить еще одну коляску, телегу. Да нет, мы не будем сейчас много, потому что мы когда-нибудь не понесем. Давай мне список. И погнали. И погнали. Как-то так. Александр владимировна уже закрадываются мысли, то что у нас ничего не поместится. Я раз 6 уже сказал, может пойдем домой отнесем, потом вернемся. Я теперь... Не, ну там бы там больше половины там куртки. А меня не слушают. Давай еще несколько позиций. 5 И пойдем в первую фотку отправляться. Цены прям хорошие, мы по рассчитывали. Мы сегодня ходим, у меня каждый товар практически на 50 рублей дороже писал. Я думаю, где такие цены вообще взяла? На тушенку только прогадал, написал 200, то на 350 стоило. Так что, хорошо. Вы только посмотрите на лицо этой женщины. Я понимаю, что это в первый раз. А время уже 4. Что такое? Он видишь, хотя бы улыбаться стало. Стоит, да, и не хлорки, да Это мой покажи прекрасную. Нет, маг... Нет, здесь хорошо. Пора такая Удивилась, типа, не я тоже. Семь-семьсот нормально. Это вообще-то мой энергетик. Город. Сейчас мы пьем сын, пьет сок. Что такое? Уже... Процедура внимания. Максим ржет, как обычно. Ноги огромные, этот раздел не может. Короче, Леша все запаковал. Пока я ходила, потому что звонила с мамой, и она сказала, что нужно купить зайца еще. Вот мы там выбирали, я все, все, все перефоткала, определили зайца. мы какие-то еще зайцы кому-то. По а кому-то дяде. Вот, так что все, сейчас тащим домой, на улицу уже темно. темно и приходим обратно. Вс ⁇ сын похит, увидел букет с то -чуп. Прикольная штука Но ценник вообще пакет запредельный Вот этот букет стоит Я сейчас скажу сколько Д1 Полторы тысячи рублей За 30 чупа -чупцев. Нормальный, да, такой ценник? Да Короче не. Все, собираемся, одеваемся И штащимся домой и идем обратно Киса Ты помнишь себя год назад, когда ты так делал? Да. Всегда Домой не тяжело? А? Домой не тяжело? А -а -а. Надо подключаться, надо, надо подключаться Ой, тащим Ну там еще, наверное, вот как раз Я удивлена, что мы в две ходки поместимся Потому что вторая будет последней и заключительней Минут через 5 сюда тащим Передохнем минут 10 и пойдем Минутку отдыха Мы дошли до дома о. Это пока что, вот то, что успели. Сейчас надо быстро попрятать То, что в морозилку, чтобы оно не растаяло, пока на снег. И потом пойдем. Но потом мы придем и все покажем. Объясним вообще, почему мы это все сделали, да? Да. Мы это берем, пойдем на магазин, потом опять в коттедж, потом уже домой. Да. Правильно? Это сюрприз. И одеваемся. Да. Ты понимаешь, как много сигнал? У меня же в глазах потемнело, пока да, это я тащил все. Я расскажу вообще Все мероприятия. Да, то, что я в начале видео попытался что-то сказать. А почему не ехать? Тихо. Как еще вечером за руку Да, мне еще и ехать. Машина, ты садишь. Зашли в магазин магазиновое видео. <звук> в общем, у меня есть мыслях приобрести Яндекс-станцию Макс. Он вот. достал, достал. Отговорите его в комментариях. Бесполезно. <смех> вот. <смех> вот ты сейчас подождаешь, я просто я же могу вырезать вот, или звук выключить. Надо. Но она прям вообще крутая. В магазине музыку включили на ней. О, вот это девушка, конечно. <смех> вот это Алиса встроена. Она прям даже музыка, когда играть, можно с ней болтать. Она типа распро... распознает голос. Еще. Вот как-то так. Круто, можно было бы прям сделать здесь такой умный дом. Типа Алиса, включи свет, Алиса включи подсветку. Алиса, включи чайник. Алиса, какая погода. Алиса, включи мне фильм. Какой-нибудь хочу. Фильм хорошенький посмотреть вечером. Она такая, оп, ты, пожалуйста, Алексей Андреевич, пожалуйста, смотрите. Телевизор у нас 4К. Эта фигурина поддерживает 4К, в 4К, музыка долби Atmos, Dolby Digital, какая-то там чего-то. 5 динамиков в ней и в одной. Короче, такая бомбезная штука. Прям во! Пойдем. Все. Хороший В а Пойдем О, какая красота. О, стол перекрывает О. вблизи она как-то поинтереснее смотрится а вот и поближе а вот посмотрите на нее вот это ничего себе да да да максим алексеевич давай твое мнение что скажешь по этому поводу Спасибо. Ну, а да, Ой, ну вообще Вам это он стоит? Откуда? Вода, вот. А, кстати, на этой камере есть крутой режим, который может поднять эту елку. Круто показать. Сейчас надо. подружку нашел себе вот <соцентричный> нет нет давай а другой стороны да она не смотри. понимает и себя еще. Но... Развалился. Ну, черт, <laughs> так получилось? Мы очень проглодались. И все, ждем. Ну, ну давай. Скажем. Есть. Как всегда, гора еды. Комфортно снимать много народу. Исправили наш стол. У тебя такой флажок сзади, Да, вообще Да, Мне так тяжело, как-то че. Наелась? Наелась. Вот ты сейчас с ним одареешь, я его не давал. Как и боюсь. Там, о -о -о. штуку крутую вы видели 80 процентов скидка о, надо забрать В чем да. у нас когда-то так было мы брали вот этот вот до да. рублей по 150 мы взяли банки 3 да. и вот то же самое очень круто ни разу не пробовал ну а это жидкая да вот а взяли тоже рублей за 150 да? Да. если классно это классно если классно, то классно. Да. Молодец. У меня мозг перестал работать, как я поела. Мозг переваривает да твою Прикольно, Если это классная штука. Да, рублей, ага. да нам сегодня везет. Смотрите, еще скидочки. Они даже с рисунком Я же говорю, папе декор. Вообще бомбял. Помоги мне что-нибудь выбрать. Я вот в этом вот шарю. Я тоже. Поэтому а что нужно что-нибудь для чистки ванны, унитаз. Для, для чего то Вот там у меня тазол написан. Нарисован. Нет, такой не надо. А вот сандекс. Садекс мне не надо. Мне санкция. Санок ответила. Да а я не знаю. Ну, мы какую-то утку тогда, что-то какую-то брали. Какую утку? Утенок, Утенок? вон Утенок. тот? Но для унитаза у меня есть. Нужно что-то для белого. Для белого. Кофе, че я не знаю, что Я не знаю, что это такое. микробов записи. Для метаза бывали капельных поверхностей. О, да. Вот Также вот беременные ткани. Какой запах. Прекрасно. Вот этот вот запах голубой. А что такой большой-то? Вторая ходка подошла к своему логическому завершению. Мы сейчас загрузимся. Мы купили все, что мы хотели, Нет. практически. Азелит влаг Да. Мы сейчас грузимся и идем. Задолбались просто. Пипец. Ну, примерно Фак, одно, да. а, одно и то же. Стот раз дофили кучу, и это такая же примерно кучу просто. Только сейчас будет Саша расставить, потому что Лёшин его делает очень плохо. У ну, действительно рис. Пойдём. <свят> Миссия за сегодняшний день выполнена. Честно, вот. Мы за так задолбались. Спины хочу. болят, я ноги болят. Как речь, будто против. Когда, как будто после речь. тренажерных возала. Вот такая гора да, у нас получилась. Да? А еще многое мы уже убрали туда в морозилку. Что рассказывать надо? Суть вообще сие мероприятия. Давай, я сейчас поближе Ах. придвинусь. Ты можешь поставить, чтобы она не тряслась. Она не будет трястись. У Гога, да, выгляжу. Мертва. Нет, нормально. Суть сие вообще штуковина. Сейчас победить потеребить возьму <laughs> в руках. Мы к ней очень-очень долго шли на самом деле. Мы очень много раз обсуждали то, что так надо сделать. Но для того, чтобы ее выполнить, нужно одноразово очень много денег. Ну, в прямом смысле, прям много. Может быть, просто сейчас расскажу, кому-то тоже захочется так попробовать изначально встала какая проблема, у нас большая проблема, что мы не умеем копить это тяжело для нас, то есть если у вас есть какие-то деньги, они летят куда-нибудь, на что-нибудь очень давно, несколько лет назад, я увидела такую штуку, про которую сейчас буду рассказывать единственная к ней предыстория, то что одним разом нужно закупиться сильно вот, то есть ты составляешь список того, что постоянно такое употребляют а далее, то есть, допустим, тебе там условно ну, давай, там 50 тысяч зарплата приходит, да, грубо говоря, ты выплачиваешь свои какие-то там ежемесячные штуки, там, садики, квартиры, кредиты, машины, ну, неважно, да, выплатил, у тебя осталось там, допустим, 30 тысяч рублей, ты эту сумму делишь на количество дней до следующей зарплаты, то есть, ну, стандартный там, месяц, да, там, как бы большинства, то есть 30 там, тысяч на 30 дней, это получается 1000 рублей в день, Угу. Доступно да, объясняю вообще, нет? Да. Вот, и допустим, у тебя осталось 1000 рублей в день, ты их там тратишь тщина, там на проезд, там не знаю, за сигаретами зашел кофейка захотел попить, там отработал, у тебя там осталось, не знаю, 700 рублей, грубо говоря. А, ты понимаешь, что ты там вчера съел дома рыбу, там у тебя заканчивается туалетная бумага и там зубной пастой половина. Ты идешь восполняешь то, что у тебя есть в этом списке. Вот это вот. Сейчас. Ты восполняешь, что у тебя закончилось, а оставшись, опять же, ты можешь тратить на какие-то свои хочу, типа, сегодня хочу заказать суши, типа, ты там сходил в магазин, у тебя осталось 500 рублей, ты больше своего лимита на день в априори не должен тратить, вот. И, то есть ты эти 500 рублей либо там тратишь на какие-то свои хочу, либо эти 500 рублей куда-то убрал. И на этом, что он жире, на основании этого у тебя выстраивается в принципе, траты денег в течение дня, и ты либо что-то откладываешь, и в конце у тебя получается какая-то определенная сумма, опять же, которую ты можешь либо что-то вложить, либо просто вот у меня накопилось за месяц там 8 тысяч. Я так пошел, снял там номер в отеле, их пробухал. <свот> <свот> Условно. <свот> но это я просто первое, что в голову пришло. Либо там эти 8 тысяч отложил. И то есть для того, чтобы выполнять всю вот эту штуку, чтобы ее как-то придерживаться, нужно изначально купить все, что должно быть в этом списке. И ты его только поддерживаешь, потому что изначально вступить вот в эту штуку, что у тебя там осталось, говорю, 30 тысяч рублей, и их растянуть, когда у тебя дома нету половины вот этого, вот это у тебя, в принципе, уже заканчивается, а вот этого хватит на неделю, это нереально. Пробовали, пол, пробовали, полгода пробовали. Поэтому вот. И сейчас как раз мы вчера сидели, часто, наверное, потратили, мы составляли список всего того, что у нас всегда должно быть, то есть, если у нас это заканчивается, именно завтра или послезавтра мы идем за этим. Кстати, плюс всего вот этого мероприятия, что, допустим, у нас есть такая штука, как лак для волос, который у нас пользуется постоянно, типа каждое утро, каждый день. И когда ты понимаешь, что у тебя он заканчивается, ты не идешь покупать, тогда, когда он уже закончился. У тебя есть возможность пойти купить его на скидке. То есть не в плане то, что он там в срок годности подходит, а не пойти купить, у ну, нас сейчас лак стоит 600 рублей На скидках его можно найти за 300 Если у меня закончится вообще, у меня не будет выбора, я возьму любой, потому что мне просто нужен А вот эта система позволяет найти более выгодно, потому что у тебя все время Надеюсь, я объяснила доступно, что я уст... Давай показывать, чем вот. это И короче, сейчас мы хотим, наверное, показать, это будет сейчас очень долго, что у нас всегда есть дома да, сейчас все пойдет секунд. Пойдет сейчас вот тут вот секундомер. <смех> Минут на 20. Да. И вы увидите весь список продуктов. Ну, практически весь тем. Что мы питаемся, чем мы вообще. Чем мы чем... пользуемся, да. Только здесь нет азелит, и лак. Леша за этим пойдет потом. Потому что надо идти опять же в отдельный магазин. Того всего там нету. А лак там был 600 рублей. А в магните можно взять за 300 угу. вот. Погнали. Я даже не знаю. Да <смех> просто заставай все потратить Пойти. Ну вот так разбросано, что Хорошо. В связи с последних событий у нас почему-то очень стало пользоваться молоком. Мы пьем кофе с молоком литрами. У нас улетает, наверное, за вечер литр молока. Может быть, поэтому Леша и покрылся Нет, конфеточек. Ну ты что-нибудь говори, Ну, ты так это. Вот, рис. Гречка. Всегда тоже обязательно, чтобы было. Вообще, вообще никуда Всегда есть дома подушечки, хлопья, шарики, чтобы, чтобы показывать. Стой, да, нет, ты, вот, всегда есть э, подушечки. Всегда дома у нас есть, вот, Все, ладно, убирай. Шарики, хлопья, подушечки, что-нибудь такое. Обязательно, у нас без этого никуда, это влажные салфетки, которыми прям вообще все везде моется, вытирается, да, подтирается Чуть ли не полами моем, но иногда и моем Ну мы не моем, ну то есть зачем мочить тряпку, если можно взять две влажные салфетки Яйца, ну это, блин, стандартная для всех штука Полгода назад нами были куплены первые в жизни сиропы для кофе, сейчас То есть он расходуется медленно, он стоит, блин, это 150 рублей Его хватит на месяц-три Классная Прекрасно. штука разнообразить тоже периодически, чем попить. Майонез. Больная тема у меня, больная тема у Максима, думаю, что привела вот это все к нему. Но майонезом, с майонезом просто все. Да. Дальше. Продолжение к тому что сказала, кофе с молоком, сиропы и молоко тратится быстро. Кофе тоже тратится очень быстро. Кофе покупается всегда. Так, что же, блин, хватить-то? Давай. Обязательно, не у всех, кстати, есть такая привычка, у нас всегда есть бумажные полотенца на кухне, что-то потереть, опять же, вытереть, пролили, не пролили, всегда стоят, всегда есть. Ну, туалетная бумага, понятно, да, не надо без них Для чего же она нужна? Редко пользуемся, но Леша сказал, что нам надо, чтобы было, и всегда поддерживать, чтобы, то есть остается две пачки, пойди купи. Обычные бумажные платки, они когда есть, они реально пользуются, но, в принципе, если их нет, можно ими не пользоваться. Ну, по факту пусть будет. эти, как они, ватные, ватные палочки, палочки ватные диски, следующее, дызики объяснять, да, я тоже думаю, что не надо, для чего, зубная паста, не важно, что это руки. так, лимонная кислота, где-то там еще есть много, но когда на них уже не буду показывать, мы чистим чайник, то есть тоже у нас всегда, мы решили, что нескончаемый запас в квартире должен быть 5 пакетов. Использовала 2, пошла еще за, там, типа, пид пидаком. А, крамовые палочки. Просто купился наборчик какой-то. Сейчас же, типа, Новый год, все скидочное сейчас уже. И мы там взяли там кремушек, мыльцы Может быть, кому-нибудь в подарок вложим, может быть, себе оставим. Просто взяли, потому что цена приятная. Продолжаем. Где-то там дальше есть БПшки, тоже у нас всегда типа есть. Там их три штуки, они где-то есть, найду. Не буду уже показывать, но БПшки тоже у нас есть всегда. А, далее. А, -то... а, а точно, я думала, я уже показала. Нет. А, сухие супы. Леша такой любит, замусил в кружечку, тоже попил, перекусил и хорошо. Сгущенка. Сошлись на том, что должно быть что-то в квартире типа шоколадной пасты, арахисовой пасты, кстати, очень классная штука, такая фильмами распиаренная, попробуйте, много кому, наверное, понравится, но она очень жирная, ее хватает надолго, то есть типа она дорогая, будешь есть ее несколько месяцев, вот, то есть что-то либо сгущенка, шоколадная паста, еще что-нибудь должно быть дома, к блинам, к чему-то, вот купили сгущенки, чаек, просто чаек пакетики у тебя вне Да, мной. сейчас я просто я в поисках, когда я найду что-нибудь еще, э, сошлись на том, что должен быть дома заварной чаек. У нас он бывает, мы его пьем очень редко, но когда если кто-то гость или кто-то дома, да, наверное, приятнее из пакетиков пить, а заварить какой-нибудь вкусный. Типа, взяли виноградный, они стоят, ну, вот его хватит П на две заварки. По запаху искали, вкусно похвать. Да, по вот, его хватит на два заварочных чайника, он стоит 130 рублей. Ну, побольше, ну, давай, ладно. То есть к тому, что это недорогая, не прикольная штука. В Сошлись на том, что должны быть дома конфетки Они у нас обычно есть Что-то как-то периодически заполняем Обычно мы ходим, покупаем на 3000 конфет И едим их месяц, месяц, условно да? Опять же, я там сумму не называю Это первым, что в голову пришло Надо, чтобы было заканчиваться пойти выполнять. Они когда у нас доходит до того, что у нас вся корзина без конфет мы такие, блин, чай попить не ищем. Вот а, По этой же истории у нас какие-то печенюшки Круассанчики, мармеладки Просто всякая штука к чаю Что она должна быть Про лимон кислоту я говорила Шоколадки просто были на скидках По 15 рублей, поэтому взяла а, Пришли к тому Что у нас должна быть официальная кашка там тоже где-то еще есть пакетики, просто взяли заварочный на раз, залил молоком, отправил, перекусил, съел, взял на работу, лень что-то приготовить, пусть будет, да? Uh -huh. И как бы лаз, так это максыть Нам не написано. Просто чистая вода, фильтров у нас нет, ничего нет, поэтому покупаем воду, чтобы пить. Вот. Рез гречка я говорила, Макаром. макароны туда же. Какой-то список определенный специй, перцев, чего-то там. У нас тоже его заканчивается, потом приходится разом просрать 500 рублей на то, чтобы восполнить лаврушки, ролтоны и все остальное. Масло. Просто масло. Масло кусок. Тоже вот такая штука, которая у нас расходуется, ну, крайне редко. Тушенка. Дорогущая капец просто. Офигеть, Это блядь. опять же причина, почему мы на самом деле никогда не покупаем. Вообще. Килограмм свинины. Стоит столько банка с тушенки угу. 350 рублей У нас 290 есть свинина 250 килограмм мяса свинина стоит а, Батарейки Не знаю где а, вот. Просто запас батареек Чтобы был дома Потому что была проблема и с гирляндами И вообще с пультами Просто блин, Мало ли вдруг приходит что Приходится бегать в магазин Езинчики Юша, мечта, с которым не ломал просто голову. Мы еще жили на той квартире, и то я, я предлагал Сашке много раз давай куплю джингу. Хотел оригинал. Маленькая баночка горошка, маленькая баночка кукурузы, чтобы просто тоже было. Опять же, вот мы как вчера разговаривали, говорю, для чего, опять же, пример, почему она надо. Хочу крабовый салат. Крабовые палки валяются в морозиле. Соль. В том году, в Новый год, она у нас закончилась. Прям в этом г... году. Да, в этом году мы предусмотрительные. Лёша любит оливки. Именно самые дешманский. Я Б... не знаю, почему именно. Бондюэль, ну, хренота, мне нравится. Именно вот, вот это Г. Да. Еще вкусный магнитовская фирма. Во. Вообще мы, нормально. Лёша пробовал на море. Вот магнит и какие вообще хорошие. Да, вот самый дешманский вообще топ. Кошачья еда, просто влажный форм. То же самое с таким формом. Формом. То есть, гран-300 должно быть запасом. Паштек. Либо какая-то штука, которую можно мазать на бутеры. Ролтун. Лешин любимой Специи обычные, которые он... Только берет обычно неговяжий а куриный, но куриного сегодня не было. <свят> Томатная паста. <свят> я какой-то безэмоциональный уже человек. Устали. <свят> Йогурты. Очень редко вообще их кушаем, но, наверное, надо, чтобы было, потому что там Максим у него бывает. Я хочу что-нибудь. Так, про БПшки я уже говорила. Там просто все у нас в тройном количестве. Нет. Я поэтому не показываю. Это, опять же, йогурты. В последнее время у Леши просто дикий жор на семечке. Почему-то. Нормально. То есть он поел, и надо закинуть горстку. Прям вот закинуть. Обязательно. Не знаю почему. Леша любит консервы. Даже не в плане того, чтобы положить их на бутерброд, на хлебушек. Он прям за раз может съесть целую банку. Взяли вот три банки. Будем поддерживать дома. Порошок обычный, стиральный, ничего интересного, шампунь, так, это булочка на работе, <свят> сахар, рыбка, крайне редко делаем, <свят> но надо, чтобы было, печенюшкам, вся история даже, а, овощи. Какие-нибудь овощи должны быть. Не просто огурцы, а то есть там либо помидоры, либо перец, либо какой-нибудь, чтобы быстро наварганить салат, какие-нибудь листья там, салаты, пекинской капусты. что-нибудь из овощей должно быть. Так, еще один задором. Жидкое мыло. Следующее. Леша пользуется для волос глиной. А тут, на скидке то, что Леша показывал, была спрей глина, Не знаю, что это такое, но за 84 рубля шварцкого -по, почему вообще бы не взять. Зубная паста. Там где-то еще была Максюхина. К овощам история такая же, с фруктом. Майонез был. Теперь кетчуп. <с> -санакс>, Санакс. Удобная штука для мытья всего. Не знаю, ну просто типа, стандартное средство какое-то. Симоза, короче. Следующее средство для мытья полов. Какой-то вообще просто левый фирмы пахучее тоже, и, и ладно. Ополаскиватель или как? Кондиционер для белья. Вот. Далее. Максюха очень любит сок. Очень люблю, и пьем его очень часто Каждый день, очень часто И первый раз взяли Доместас Офигеть, вообще не знаю для чего с... Никогда не использовали Доместас Вообще, вообще ни для чего Не, не знаю, до что будем использовать Доместас Ну там нарисован туалет, два ноги. Там все вообще, там хоть полы ему Ну мой. типа как вот анекса, наверное, я так думаю Наверное у Максима был сок, у нас был Просто вкусный какой-нибудь Не каждый будет. день пьем, но, но бывает пьём. Я пить хочу Шайтан. Ты заснял, как он далеко и высоко Блин, прыгнул. Вот так у нас боится кола, ему лежа чем-то один раз дал понюхать, он теперь шарахается. Спасибо. Средство для мытья посуды. Любое, вообще любым нет какой-то конкретики. А также у нас а, проблема с заморозкой. У нас всегда практически пустая морозилка, мы покупаем по факту. То есть надо котлеты, пошли. У нас в ОКЕЕ очень часто, почему вообще все это тоже пошло, еще одна предыстория, в ОКЕЕ на какой-то раздел всегда скидка, то есть ты можешь прийти, сегодня раздел игрушки, завтра раздел посуда, послезавтра заморозка, я могу прийти именно вот этот вот лимит дня, про который я говорила, потратить чисто просто на мясо. На который будет классно, скидка да. в этот день. Потому что у меня всего остального дома полно. То есть мне не нужно тратиться на мой основной список. И я не могу себе позволить еще на 4 тысячи сходить за мясом. А так mm -hmm. могу. Поэтому мы создали список того. Вот так вот, типа, на обложку. Все, мне, сейчас мы все выгрузим. Я-то такая буду, э, погоди. И, короче, мы создали для себя список того, что должно быть в морозилке, что мы постоянно кушаем. Точнее, кушать Леша, потому что я не ем ничего практически мясного, кроме свинины и курицы. Вот. И поэтому сейчас покажем то, что из мясного в основном естся. То Есть, есть какие-то изредка долоски, там. Я хочу куриные сердечки. Мы такое не покупали просто потому, что это естся раз в полгода. Основной какой-то костяк. Вот его собрали, его показываем. Печень. Куриная обычно, можно печень чужую, там, свиную, <связывая>, чужую, так сказала. <связывая> Короче, обычно куриная. Короче, с утра Мандарини. говорили про мандарины, купили мандарины. Вон туда. Кстати, очень недорогие вполне. А с утра также показывала то, что пошли к бабушке за мочалками, которая сама их вяжет, купили бабушке нашей. Такую мочалку и такую мочалку. Сейчас покажу. А, еще забыла про салфетки обычные бумажные на кухню. Мусорные пакеты обязательно с завязками. Для нас это очень удобная такая штуковина. Фольга и пищевая пленка. Mm. Обычно еще есть одноразовый пакет целлофановый, но у нас их много, поэтому сегодня в списке они отсутствовали. Следующее. Хозяйственные перчатки. Мыть, что-то убирать, там унитазы, ванны, все остальное. Мыть полы в том числе. Удобно, классно, что мы купили, Максиму? Сегодня она вот этой вот как она называется? Что это? Выставка ярмарка. ярмарка выставка пойдет к новогодним подаркам. Очень качественный, реально качественный, красивый просто. Да, что Выпор... такое? Нет, я повернусь за... за жопкой. Настолько типа не прикопаешься, там ни нитки, ничего не торчит, никакой затяжки, ничего, что как-то криво сшито. Кручная работа между 300 плюс. рублей. Вообще его прекрасно. грех мне взять. У Максима есть вот такой, мы с морем его привозили. Но мне кажется, это просто офигительно выглядит. Надо угу. только Это дженги номеры. Да, А Следующее. Были в порядке. Леша, Сначала мне понравилось, показала Леша, Леша тоже очень понравилось. Просто купили кухонные полотенце, нам очень понравился рисунок. Прикольно, да. Типа, наверное, будет смотреться интересно. То, что купили в подарок бабушке, показать хочется вблизи, это тоже ручная работа, а тут же с мастерской. И это ежик, который все сказали, что похож на и Пресли. Шерсти. Да, это то есть тетенька сама из шерсти делает такие вот штучки. Это взяли маме, потому что мама очень любит ежиков, и у нас все с ежиками. Мы были последний раз на покровке, мы взяли ежика, магнит ручной работы, дяденька из дерева рубит. Угу. И когда я позвонила маме, сказала, что мы ей купили ежа, она попросила там для дяди на танце найти что-нибудь интересное, потому что вот зайчик, и там вот продавались и шерсти тоже такие зайчики. Ручная работа. Да. Вот. Так что там вот тоже вот купили еще такой зайчик. Ну это маме. А, осталось показать то, что у нас осталось из заморозки. Давай. Сейчас принесу просто ящик, наверное. Принеси. Спасибо. У нас всегда есть пельмени. Очень сильно любим. центры, Когда они на скидках, опять же, я не хочу типа за пятихую брать. Они за 300 рублей. Покажи, какие очень маленькие мы любим. Очень классно и жареные заходят. Маленькие. Да не больно, классные заходят. Именно малюсенькие. Не надо отдельно. Я потом не найду. А, Лешу очень понравился от главсуп супы. Да, Раз, в, в микроволновке. Не уползай так далеко, двигайся ближе. И тут покажи. Во, вот это Лешу очень понравились, быстро греется, вкусно, вообще круто. Максим там подсматривает. Леша очень понравились блины от Цезаря, там 6 штук. Опять же, быстро закинул на работу, вместо булок бутерброда. Классно, удобно. Два пожарю, а остальное обратно. Про что я говорила, купили кусок синины чтобы просто был, потому что он сегодня на скидке. Захочется ли сделаем, не захочется, лежит и ничего с ним в морозилке не будет. Правильно? А, купили шницели из индейки Их очень любит Максим Это супер, когда я объясняю А вы показываете не себя Короче, эти шницели очень любит Максим Это котлетка из индейки, фарш А тут уже заморожено, тут нечего показывать а, Инди-лайт И оно таких в панировке, в хлопьях прям uh -huh. Короче, Максим очень нравится Не сочные, не сухие Желудки, Леша такое любит Леша такое кушает вот. Найдется Любим именно от Мираторга именно хрустящие. Uh -huh. Покупаем, когда они на скидках, они стоят 99 рублей, uh -huh. как сегодня, в принципе. Uh -huh. Когда не на скидках, они стоят 180. Uh -huh. Купили куриную грудку, это вообще капец. Мы каждый раз приходим смотреть на курицу удивляемся цене. Почему она свинина... дороже стоит? Да, Почему? свинина стоит дешевле, то есть у нас в Акее цена на курицу такая же плюс-минус, как на говядину. Uh -huh. Ну, дешевую вообще говядину. Кипец. Говядина стоит 460 рублей за килограмм. А грудка стоит 360, то есть это как пец. А, купаты. Такое любим, готовим редко, но готовим. То есть по скидке классно купить, чего нет. Это просто фарш. Здесь уже, конечно, все замерзло, но просто фарш, который можно тоже. Котлеты налепить, макароны по-флотски, все что угодно. Духовку запеканку сделать. А, просто обычные котлеты без каких-либо начинок, интересных штук. Просто мясные котлеты. И куриные ножки все поэтому лёша гони время почти 9 часов максюх отправляй купаться а я убираться отлично потом приедешь и включить И, короче, у меня здесь куча-куча всего, что сейчас нужно будет переселить в пустой холодильник. Ну, скажите, вы этого кота с головой все хорошо? У тебя все хорошо? Тихонь. Что ты делаешь? А я в то время начала разбирать специи. У нас здесь есть какие-то кашки заварочные, вот супы, про которые я говорила. Всякие там листики для жарки курицы, еще что-то. Вот сейчас всем этим активно занимаюсь. Сейчас это все разберу, распасываю по всяким ваночкам моим, ровно пересыплю и буду наводить красоту. Мне очень нравится, как у меня выглядит этот уголок. Где красивые баночки Тут что-то ступка, чтобы специи молоть Маленькие баночки Чтобы вот все это отличалось Все было вместе красиво А вот этот уголок, это просто моя боль Напихано все, все цветное, некрасивое Уродливое, а красивых баночек Которые были бы вот типа таких вот, На которые можно что-то подписать Я больше не видела Покупала их в фикс прайсе, в фикс -прайсе закончились Хотела таких много Но не судьба то же самое с чаем. Здесь у нас здесь, который в пакетике, не в индивидуальных упаковках. Здесь обычные, здесь со вкусами. Здесь заварной-заварной остатки кофе. И это кофе на работу, Леша. Ту кофе, который пьется постоянно, она вот тут. ВПшки еще просто не придумала, куда убрать. Здесь уголок печенюшечек. А здесь уголок всякого-всякого проживать. Да, какие-то есть чипсы, кукурузные палочки, семечки. А сверху там сейчас разберемся, потому что там он тоже все накидано. Убрать губки, всякие салфетки, бумажное полотенце, одноразовые платочки. Вот как раз осталась последняя пачка. Сейчас наведем комплектацию и порядок на этой полке. Я сходил, я отвез машину. Все без переключений, очень хорошо. Быстрее! Сашка, тем временем. Что? Почти все продукты разобрала, сейчас мне надо повесить вот эту штуку, пер переключалку, да, потому что я ее сломал, вот эта штука, вот она, все, до свидания, а должна как душ работает? ну вот, не надо просто нажимать на кнопочку, когда он работает, ну ладно, не беда, вот, сейчас поменяю. че учу, удиу чудил вот так вот льется включаем вот так вот льется а эту типу хуню вот сюда с кофе на твои оставляй я тебе говорю оставляй мою кофе куда здесь оно не вяжется здесь все без этого красиво без всего вот этого вот это то чем никто никогда не пользуется Слава богу это все уменьшилось мне оно не надо мне без надо снова тогда какие-то баночки покупать потому что все мои баночки закончились куда <свят> Красиво. Ну, вот. ну вообще прям лучше стало. стало. Смотри, как классно это mm -hmm. хорошо. Сейчас все выкинем. У нас как всегда воскресенье перед, перед работой надо так Мы прям востока... Пох... Вжарить просто. К, К слову «во сколько нам Завтра часов пять, да. Папа во какую красоту сделал. Починил гирлянду, у нас одна перегорела. Сегодня купили и восстановили. А еще когда папа зажигает елку, забывает включать вот эту игрушку. Она супер классная. Очень Она очень красивая. Кстати, ну а, по-моему Дженни уронила. Вот. Сейчас еще, сейчас еще у нас тут горит, восстанавливаем. Вот это. Надо здесь батарейки поменять. Очень тухло гореть стало. Потом. Вот так. Кстати, кому хочется посмотреть, как мы украшали квартиру, могут перейти по ссылке. Ой, по ссылке. Господи, вот сюда вот, короче, тыкнуть. И там будет красивое видео, как мы украшали квартиру. На видео выглядит очень ярко. Вообще да? кошмарно. Просто классно. Да. А еще у нас есть вот такая штука на окошке. Это мы сами мучились, рисовали. Тоже есть видео, можете посмотреть. Всё, что? Что это? Я я тут катаюсь. мы сейчас фуфукать и мерить комнату Максима. Сначала расскажем кататься. вкратце, что мы хотим, и кататься. Что кататься? Да. Мам, до да, Ну да, конечно. Там, там соседям слышно? Или... Он там да, он не спит, он там гулять стоит ну, на улице. Там есть еще две бабушки. А мне кажется, они не слышат. <связь> Круто Мама, вообще. Да, я мог пожалуйста. Санавеска. И поехали. Ну что ж, какие вообще планы сделать в этой, помните, что? Вот в угол, в край пустить диодную ленту. Вот здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. здесь. Как-нибудь провести его там сзади и включить к розетке. кто? Купить рассеиватель для диодной ленты, чтобы были, не торчал типа тупый диод, и он будет ярко лупить. А, купить рассеиватель, чтобы этот свет рассеивался максимально. Вот. И у меня в планах, Сашка спрашивал, типа, зачем нам Алиса поставить вот сюда умную розетку, воткнуть, подключить эту диодную ленту через умную розетку. Говорить Алисе, включи нам подсветку здесь, и она будет включать здесь подсветку. Также купить умную розетку для елок сказать Алиса, включи нам. Но это будет я, то есть Ну не нет, новый год, нет. Ну просто это... в дальнейшем, если получится это все сделать. Также поставить умные лампочки в туалете, потому что Максим каждый день говорит, ой, включите нам. Он не достает до да. Просто он дергает раз по восемь, Типа, то еще что-то, типа мне нужна влажная салфетка, включите Тихон хочет выйти, и он очень мило просит это все. Иди. Да-да-да-да-да. Вот. <свят> <свят> вот, и, типа, очень классные мысли есть сделать, думаю, это будет очень интересно. Будет и вообще, и всего, прикольно все получится. Точнее, все новый код, а в празднике какой-то зимой отправим к бабушке. И то есть нам нужно все это проклеить, потом сверху еще рассеивать и приляпать, все это провести, удлинить провод Леша каким-то образом. Для этого нам нужно сейчас замерить вообще комнату, сколько нам метров ленты нужно. Да. Допустим, возьмем с запасом, да, 3 сантиметра на каждую сторону. Ну, 445. 445 умножить на 2. И сколько ты здесь сказал? 464. Угу. Это в сантиметрах. 14 метров. Наверное. А там как раз дернуть. 14 метров. 14 метров. Да? Здесь стена 4 плюс-минус, да? 8. А, ну да. То есть, а там лента 15 метров. Ну, метр 8. Ну ладно. Вот. Угу. Сколько 10. она стоила? 2000, тысячи. Нет, не три, две тысячи, по-моему. Две-три тысячи. Две с половиной. Вот. Короче, покупаем 15 метров диодной ленты. Потом не поймешь, откуп диодная лента. И пуляем это по кругу все дело. Будет очень круто. Может быть, я не уверена. Мне кажется, это будет совок прям. Не, не, будет, не будет совок. Будет прям топчик. Вообще бомбел. Вот такой вот денек у нас получился классный всем большое спасибо пишите комментарии подписывайтесь на наш канал подписываемся на наш инстаграм, инстаграм. всем пока пока